27 ноября на базе Института физики Казанского федерального университета стартовала третья международная школа-семинар «Петровские чтения». Лейтмотив конференции – гравитация и космология. Задача школы – приобщение молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развитию международных научных контактов. Цель любой конференции – это все-таки собрать единомышленников всех вместе. Но поскольку наша конференция называется «Школой-семинаром», то здесь, конечно, дополнительная цель – это вовлечение молодых. Это одна из важнейших целей для того, чтобы традиции, научные традиции передавались, и распространялись. Чтения названы в честь профессора Казанского университета Алексея Петрова, который сделал ряд важных открытий в области современной теории гравитации. А школа семинар проходит ежегодно с 1987 года. Участниками зимней школы семинара станут ученые США, Германии, Франции и многих других стран, а закончится мероприятие 2 декабря. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.